На сцену приглашается команда «Квен» «Наоборот», школа номер 25. Еще раз «Здравствуйте». Представьте, в будущем вели урок русского рэпа. Итак, пройдемся по списку Фатыхова. У Шкодив. Касимов. Скыр-скыр. Халикова. Ишкере. Долинина. Ряу. Отлично, почти все на месте. А где Иванов? Он заболел после вашего наказания. Какого? Послушайте альбома Тимати. Ооо. Так, дежурный Халикова. Какое сегодня число? Суббота, 3 февраля 2018 год. На встречу выпускников никто не придет. Oh. Oh. Молодец, 4. А yeah. yeah. ah, ah. ah, ah, ah. почему 4? Не 2018, а ah, 2K 18. Ah. Ah. Долинина, слушаем трек. Парень непростой, он сидит тоже год шестой, у него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень Татарин в любви авторитарин, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. Что хотел сказать этим автор? Я думаю, она хотела передать свои чувства к молодому человеку татарской национальности. Молодец, отлично. Потыхова, давай-ка расскажи стих. Я бы трубку курил, если бы был моряком. Мой парус обдувает тысячи ветров. О-о-о! Уразительнее. О-о-о! Молодец, хорошо! Еще бы она на риторику ходит. Ого, кто учитель? Федук. О -о. О -о. Так, сдаем деньги на питание. А -а -а. Что не так? потратил, о, кто бы знал Пять тысяч, тысяч, тысяч, тысяч, тысяч Пять тысяч, тысяч, тысяч, тысяч Ну вообще-то котлеты подорожали Семь тысяч, тысяч, тысяч Так, все, стоп, я поняла Так, это что у тебя, татуировка? На завуча нашего похоже. С нее и делали Так, у кого еще есть, показывайте ну и где у тебя? Ну меня в очень неудобном месте. Давай, давай, показывай. Ну и что вы скажете, оправдание? Вернулся из больницы, набил четыре слова. Теперь читая на руке, не буду есть столом. Ничего показывать не надо. Давайте лучше запишем в дневники. В четверг родительское собрание. О -о -о -о. А мой батя не придет. Это еще почему? Он сидит. Чури! А -а -а -а -а. Только недавно освободился. О -о -о -о. Да, из больницы. А, -а, -а, -а. а там человека убил. А -а -а -а -а. Так, все, давайте, давайте заканчивать. Ну а с вами весь сезон была команда КВН. Наоборот! Спасибо, мой зритель.